давайте а, для подписчиков официального нижневартуста а, что можно посмотреть здесь кто еще не успел дойти так ну пока что мы готовимся э, к открытию площадки по граффити стрит арту нас подвела немного погода мы сейчас готовим покрытие ну чтобы дождь не застал врасплох где-то через часика два начнется разметка шрифта Откроется площадка по мастер-классу и чуть попозже откроется детская площадка также по мастер-классам. Вы все сами здесь оформите или это да? будут люди будут подходить, вы сами разукрасите. А, основная стена будет под а, рисунки победителей конкурса, который до этого запускался. Вот, а... Два арголифа будут именно под мастер-класс. Они будут постоянно обновляться, и все желающие смогут попробовать себя в этом искусстве. А скажите, графити или граффити? Вот развитие этой... Графити или графити? Да. как будет? Графити или графити? Подсказывает, что графити, да, но в принципе... А ну, то Как, да. как привык? Мне сказали также, что вы художник. Мы здесь видим такой некий перформанс, э, некий инсталляции. Такого не было в Нижневартовске. А, на что следует, как вам, вот как художнику, кажется, обратить внимание а, тем, кто придет на эту выставку? Что действительно интересно? А... Взгляд со стороны. Здесь будет интересно. Вот приходите. Завтра, я думаю, к середине дня уже будет готово. как бы Будет такой на уровне шрифты будет интересно посмотреть а где она потом будет находиться эта стена эта стена будет находиться потом ну наверное на даче на обшивке дома Ясно, спасибо сколько вы краски еще на последний вопрос используете на то чтобы сделать эту красоту дорогое удовольствие как бы фончик встает в 5000 минимально Краска уйдет около ну не знаю посмотрим мы закупили где-то баллонов 60 в зале, так, чтобы всем хватило и на мастер-классы. Специально для детей такие маленькие баллончики, а они на водной основе, чтобы не вредные, чтобы не для здоровья ничего не было, все было хорошо. Вот. Чуть попозже подойдете, все увидите. Спасибо.